Всем привет, я желтый мужик, продающий публичные выступления с первым мая. Поздравляю вас, дорогие мои, и очень коротенький анекдот. Покупательница в магазине обращается к продавцу возмущенно. Это безобразие! Принесите мне жалобную книгу, продавец. А вам какой том? Любые. Анекдоты просто записываем каждый день. И вы почувствуете изменения, как вам становится намного легче перед камерой говорить, двигаться, смотреть, ощущать себя. Всего хорошего, жду практикуме. Желтый мужик. О, а! Оказывается, я не выключил камеру. Это вот еще один признак того, что нужны автоматические навыки, просто взять так внизу отпускаем руки и просто говорю, до встречи в паблике выключаем